Всем привет! На связи психолог по тревожным расстройствам Женеров Павел. В этом видео мы проговорим с вами про историю избавления от панических атак. И я вам расскажу в том числе и опыт моего общения с людьми, у которых были панические атаки. В конечном итоге мы выявим с вами в этот раз некую закономерность. Основной проблемой заключается в том, что есть очень много способов, которые люди рекомендуют делать тем, кто хочет избавиться от панических атак. И говорят это с позиции, что им это помогло. Но, к сожалению, этому. Разные вещи помогают по-разному. Например, если мы возьмем физиологический аспект, человек начинает вести какой-то образ жизни, наиболее продуктивный, заниматься спортом, хорошо питаться, заниматься йогой, релаксацией и так далее. Это процесс улучшения его самочувствия для того, чтобы симптомы страха гораздо меньше проявлялись в теле. Соответственно, большинство людей, у которых были панические атаки, потом прошли, было несколько моментов, которые позволили им это сделать. Во-первых, и глубокое понимание того, что с ними происходит. То есть именно понимание того, что с вами панические атаки, а не какие-то серьезные вещи, угрожающие вашему здоровью, это первый шаг к тому, что человек начинает от этого избавляться. Также мы говорим о том, что есть несколько вопросов, связанных с восприятием. То есть если человек меняет свое восприятие, меняет свое отношение к жизни, меняется сам, это тоже приводит и к тому, что панические атаки у него проходят. В плане моих же клиентов идет очень серьезная работа над спецификой их восприятия в событиях в целом в жизни, в результате которого изменяя эту специфику, то есть черно-белое мышление, человек перестает разделять все оно хорошо или плохо, опасно-безопасно, в результате этого панические атаки проходят. Но основным определяющим фактором того, что пройдут панические атаки, является один из самых важных элементов. Это понимание того, что они безопасны. Не просто знание того, что они безопасны, а именно глубокая в этом убежденность. И эта убежденность возникает у многих людей, и они делали разные вещи, например, специально даже шли на страх, специально пытались его усилить, а об этом мы будем говорить уже еще и в следующих видео о методах избавления от панических атак. Но истории все одинаковые. Люди начинали работать над собой, пересматривали свою жизнь, свои состояния, пытались убрать причины совокупные которые привели их к паническим атакам они пытались отвлекаться делать релаксацию они пытались э, улучшить свой образ жизни изменить обстоятельства которые их провоцируют на это вырваться из этого замкнутого круга начать жить полноценной жизнью вопреки даже появлению у них приступов именно этот процесс позволял им избавиться от панических атак но если мы говорим о тех методах которые э, дают э, люди э, зачастую это и медикаментозная которые проходят многие и избавляются таким образом от панических атак. Но здесь я хотел бы вас всех предупредить, что если у человека на данный момент времени нету панических атак, это никак не гарантирует отсутствие этих панических атак в будущем, потому что панические атаки возникают только если возникают симптомы страха в теле, которые неверно интерпретируются и, соответственно, если человек не допускает появления повышенной тревожности, по появление симптомов страха в теле в результате ухудш самочувствия то есть если он работает над изменениями своего образа жизни если он работает над изменениями образа своего мышления это приводит к изменению его состояния но для того чтобы убрать панические атаки раз и навсегда нужно убедиться абсолютно в их безопасности для организма и только это приводит в итоге людей к тому что они от этого избавляются опять же многие люди которые самостоятельно избавились от панических атак они убрали всего лишь вершину айсберга тревожного расстройства. И зачастую у них все равно возникают страх за давление, страх за сердцебиение. Да, они уже знают, что это не приведет их к инсульту, инфаркту и так далее, потому что у них там сердце здоровое, они это все знают. Но вопрос именно восприятия этих же симптомов, которые возникают. Зачастую, это как раз симптомы страха. И соответственно человек их опять же начинает неверно интерпретировать. Если мы говорим про историю избавления от панических атак, то зачастую это связано с работой со специалистами с длительной работой над собой самостоятельной работы с прощением большинства книг с собиранием большого количества информации но на сегодняшний день в интернете представлено очень много информационного шума и поэтому действия очень разрознены кто-то говорит о медитации кто-то говорит о йоге также одним из способов и истории избавления от панических атак является религия очень многие люди начинают быть более религиозны и соответственно и меняют таким образом восприятие многих своих событий в жизни, что позволяет изменить их представление о будущем. То есть они связывают с тем, что с ними происходит, как с неким испытанием, которые они должны пережить, или волей, опять же, того же Бога. То есть, они пытаются найти ответы на те вопросы, на которые найти не способны в рамках нынешнего их состояния, представления и так далее. Плюс, если мы говорим о панических атаках, не бывает здесь очень быстрого решения. То есть, зачастую люди действительно длительное время тратят на изучение, во-первых, этих вопросов, методик, разбираются, пытаются применять разные, пытаются практиковать и, соответственно, перебирая различные способы, они в итоге получают результат. Я заметил лишь одно, что все истории лечения от панических атак и все вещи которые происходят с людьми в итоге когда они избавляются от панических атак основным является именно то что человек понимает что последствий этих состояний не будет и он перестает бояться самих панических атак то есть вот это и есть и самая распространенная история успеха когда человек перестает бояться появления самой панической атаки они у него проходят. То есть как только он перестает бояться, что у него случится приступ, у него проходят те самые приступы. И соответственно именно это и нужно сделать. А для этого формируется определенное физическое хорошее самочувствие, появляется определенная информация, аккумулируется знание по этому вопросу. Но самой главной задачей это перестать бояться вообще появления приступов в жизни человека. Это и красной нитью пронизывается по всем историям клиентов. Соответственно, в следующем видео я вам расскажу про методы и способы, как же научиться не бояться приступов, потому что именно от этого зависит, будут ли у вас панические атаки в будущем или нет. Если понравилось видео, ставьте лайк. Ребят, пишите в комментариях, о чем вы еще хотели узнать, и я сниму для вас видео на эту тему.